Смотрите, внимание, у вас, если есть цель, то она перекрывает любые проблемы. Любые хотелки, пыхтелки, манипуляции и так далее. Ну, если вы с головой, если вам цель это нужна, да? Я, например, ставлю цель, и мне говорят, нам тоже нужны твои деньги. Это понятно. Это естественно. Все хотят мои деньги. Это понятно. Но это не значит, что я должен отдать все свои деньги. В этом случае вы должны понимать, что значит дать, сколько дать, как дать. Да? То есть это вот такое знание. Но еще есть не обязательно деньги, а, например, ваша цель стать начальником отдела продаж. Для этого вам нужно вот это, вот это, вот это, вот это. И это тоже есть цель и план ходьбы к этому. И тут ко мне подходите вы и говорите, Игорь, поработай за меня, потому что мне надо. Окей. Okay? И что я делаю? Я взвешиваю вот это надо и ваше надо. Ваша надо мне что-то весит серьезно прям что-то весит но не настолько чтобы я отказывался от своих целей поэтому я говорю ну на тебе там рубль сходи купи себе пирожок поешь отдохни и работать и все. почему я так спокоен так уверен мне так вот легко это сказать почему потому что реально у меня есть цель которая для меня важна, и я могу сопоставить приоритеты, чью цель мне исполнять, вашу или свою.